Ураган Ураганофелия, сформировавшийся 9 октября 2017 года, в Атлантическом океане достиг 16 октября 2017 года берегов Ирландии. Скорость ветра составила 38 метров в секунду с порывами до 47 метров в секунду. В срочном порядке были закрыты все учебные заведения в стране. В графствах Голуэй, Керри, Корк и Мэйо объявлен красный уровень опасности. На остальной территории страны объявлен оранжевый уровень. На юге Ирландии свыше 360 тысяч человек остались без электричества. Это 15-й тропический циклон, сформировавшийся в Атлантическом океане в этом году. По сообщениям Национальной метеослужбы Ирландии, это самый сильный ураган за последние 50 лет. Кроме того, жители страны имели возможность наблюдать необычное явление. В небе появилась красная луна и рыже-красное солнце. Первыми необычный атмосферный эффект заметили жители Англии и Уэльса в ночь на 16 октября. Днем похожую аномалию можно было наблюдать в Лондоне. Где небо затянуло густой красноватой дымкой, из-за чего в середине дня в городе потемнело, как при глубоких сумерках. Как объясняет Саймон Кинг из метеослужбы BBC, причина аномального явления пыль из Сахары и частички пепла, которые на Британские острова принес ураган, пройдя через Пиренейский полуостров, где горят леса. С учетом надвигающихся глобальных катаклизмов необходимо самим людям начинать менять свое отношение к себе и к обществу здесь и сейчас.